Теперь разберем задачу номер 10 из первой части модуля геометрия ОГЭ 2015 года. Сторона АС треугольника АВС проходит через центр, описанный около него окружности. Найти угол С, если угол А равен 53 градуса, ответ дайте в градусах. Ну, видим, что треугольник АВС вписан в окружность или окружность, описана около этого треугольника. Угол ABC – это вписанный угол. Мы знаем, что если вписанный угол опирается на диаметр, а AC является диаметром окружности, значит, этот угол равен 90 градусов. То есть получается, что треугольник ABC равен деви... прямоугольный, да? и угол В равен 90 градусов, угол А по условию 53 – Соответственно, чтобы найти угол С, необходимо из 90 градусов вычесть 53. Получим 37 градусов.